Друзья, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Михаил Исаев. Сегодня я представлю вам роликовую подставку для торцевой пилы в своем исполнении. Самой главной ее особенностью является металлический ролик, что, несомненно, играет очень большую роль в процессе эксплуатации. Подставка имеет пластиковый каркас с регулировкой по высоте. Минимальная высота в сложенном состоянии составляет 71 мм, в разложенном составляет 112 мм, что делает ее универсальной и позволяет вам отрегулировать под свою пилу. Фиксация высоты осуществляется двумя барашками. В самом ролике установлено по подшипнику с каждой стороны, что положительно влияет на вращение ролика. Также ролик имеет прорезиненную поверхность. Рабочее расстояние составляет 215 мм. Подходит для использования на стационарном верстаке, также на верстаках нашего производства. Для этого здесь по бокам расположены два ограничителя, которые поворачиваются и устанавливаются в Т-треке, для того чтобы ваша подставка при эксплуатации не упала со стола уже доступны для заказов на нашем сайте.